Поэтому хотелось бы и хочу сказать большие слова благодарности в адрес руководства. Лишня Махмуд Маскудович. вам. Гости получили сувениры от набережной Челнинского института КФУ, распечатанные на 3D-принтере. Каждый получил яркие эмоции, незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций. Аурелия Сташкова, Катерина Ботинкова, Ринат Галиудинов, Универньюз.